Раннее утро, мы на рабочем месте, сейчас вот будем начинать работать. Точнее, мои бойцы будут начинать, потому что я сейчас пойду на другой объект. Ну и вот, смотрите, вот штукатурочка у нас уже готова, без маяков. Без маяков нужно будет показать, как это делается, как делаем мы. А вот просто закиданный, заляпанный домик. А здесь уже произведена в кое-каких местах еще арка еще не сделана, там откосы не поделаны. Но так-то в основном произведена уже штукатурка. Там внизу, вот здесь закончить надо. Вот. Ну и вот красоты. Какие у нас красоты здесь. Удивительное место. Прекрасное место. Так что мы исполняем Разную работу можем исполнять не только камень, но и штукатурку, кирпич. Посмотрим, как это будет получаться у нас.